Для кого не подойдет MLM? <музыка> Хороший вопрос, для кого не подойдет. Есть такая фраза, что сетевой маркетинг для всех, но не для каждого. И не зря он такой сказанным. На самом деле, каждый из вас, я уверен, и я в своей черте жизни, 10 лет пребывания в сетевом маркетинге, тысячу раз хотел эту, эту индустрию бросить. И многие бросают, многие не получают результатов. Опять же, я хочу заострить внимание, как и в других сферах деятельности. Многие занимаются музыкой, но они не становятся знаменитостями. Многие поют, выступают на сцене, но они не становятся эстрадными артистами многие открывают традиционный бизнес но один из десяти только выживает многие занимаются спортом но не э, малая толика людей становится чемпионами А все почему есть э, раз, разница не потому что индустрия спорта плохая согласно ребят не разница в том что поп индустрия плохая либо там бизнес плохой разница ли, лишь в том вот если вот так вот подытожить и вот я так вот рассуждаю что разница лишь в том что что побеждает в этом бизнесе тот, кому больше всего нужно. Я был твердолобый и я просто не сдавался да то есть я а, запомните такую еще фразу что в а, э, сетем маркетинге не преуспевает тот кто рано уходит это тоже очень важно Тот, кто рано уходит почему так случается потому что на самом деле нас выбивает из обычной привычной зоны комфорта который мы привыкли ходить на работу за нас все решают начальники а, учителя мамы папы а, нами руководит всю свою жизнь и когда мы захотели большего Тут очень важно понять, что мы берем ответственность за самореализацию, за, за нами никто не будет стоять, и нас никто не будет пинать, да? то есть потому что мы лишаемся начальников, тот же сетевой маркетинг – это отсутствие начальника, это отсутствие пинка. Да, то есть И даже ваш спонсор, наставник, как я, да, то есть я не могу повлиять на ваш результат э, на 100%. Э, как я всегда своим ученикам своим партнерам говорю, я могу вас научить преуспеть, но я не могу заставить вас захотеть преуспеть. И это очень большая разница. У вас должна быть жгучая зачем, да, то есть ваши причины большие преуспеть, для того чтобы эти причины были выше ваших страхов и ваших оправданий. Это очень важно. Ваших сложностей, ваших трудностей Все мы проходим через разные трудности Мы не рождаемся сетевиками, мы не рождаемся лидерами и топ-лидерами Я до сих пор прохожу трудности Сейчас, вот, когда мы компанию меняем с командой, когда меня поперли Я честно остался там у разбитого корыта Когда ты рассчитываешь на подстраховку там, И ты лишаешься дохода, такого колоссальнейшего дохода ну, То есть у тебя убирается один из источников дохода вот, и как раз на этот период знаете как беда не приходит одна и в этот период мы с моим партнером открываем клуб а, и а, клуб сытых сетевиков и определенный промежуток времени около полтора-два месяца я готовил этот клуб там а, обучение подготавливал а, стратегии мы прорабатывали и в этот промежуток времени я даже на образовательном своем бизнесе ничего не зарабатывал и а, и получается так что ты лишаешься в МЛМ а, денег и тут нету денег и ты вот знаешь вот в таком в таком вот просрации, когда когда ты опять находишься на каком-то дне и это нормально ребят это нормально и вот опять же побеждает тот кому больше всего нужно то есть мне было больше всего нужно и я понимал что я нигде не преуспею потому что почему почему я такой дерзкий в сетевом маркетинге в принципе почему я не смиряюсь с прихотью своей компании вот бывшей компании я до сих пор вот сертификаты не снял они меня хотели прогнуть под себя себя. То есть они хотели стать моими новыми начальниками и поставить мне ультиматум, с кем мне, с кем мне можно выходить а, в интервью, с кем мне нельзя выходить в интервью, как мне работать в сетевом маркетинге. Если бы я хотел иметь начальника, я бы остался на железной дороге, который бы меня прогибал. Я в сетевой маркетинг пришел на идею независимого бизнеса, бизнеса э, свободного, ну, э, индустрии свободного предпринимательства, когда я сам себе начальник и никто мне не Указывают. я соблюдаю этические нормы компании а вы пожалуйста компании не мешайте мне развиваться вот поэтому ребят не подойдет лишь для тех кому кто готов срубить бабла не подойдет для тех кто то э, не готов работать долгосрочно, потому что это не э, бизнес быстрого обогащения, хотя в сетевом маркетинге можно э, в течение года выйти на доходы, которых вы даже и представить боитесь. Этот бизнес не подойдет, если вы не привыкли брать на себя ответственность, этот бизнес не подойдет, если виноваты все, но не вы сами во всех своих сложностях. И запомните, и запишите, что а, сетевой маркетинг – это и вообще вся жизнь, это причина следственной связи. Что вот та ситуация, которая у вас есть сегодня – это причины того, что вы делали неверные решения когда-то в прошлом. А, да и в принципе все, ребят. Uh, это все. То есть uh, все, все. любому человеку подойдет бизнес. Но если вы не готовы меняться, если вы не готовы брать ответственность за себя, если uh, вы не готовы осознать то, что вам никто в жизни не должен, кроме вас самих, то вы не реализуетесь в этом бизнесе. Все остальные ребята, абсолютно каждый из вас, я в каждого из вас верю, наверное, больше, чем в, себе, в самого себя, потому что смотря на себя прошлого, да, то есть и то, что я вам сегодня даю, мы организуем клуб святых сетевиков, то, что я даю своей команде, э, все эти ребята, вот в принципе, вы экономите э, десятилетия того, что я прошел, и меня наставников не было. Когда я помню, пришел, на второй, на третий год сетевого маркетинга и пошел за своим первым наставником, Артем Нестеренко. Он не обучал интернету, он обучал холодным контактам. Да не дай бог, блин, сейчас выйти на холодный контакт, мама не горюй. И я все вот эти ошибки интернета, все прочувствовал на себе, когда тратил большие деньги, проводил нулевые вебинары, проводил тысячу консультаций, проводил тысячу встреч. И вот все это я передаю. Я даю то, что сегодня работает. И, и каждый из вас, если внедрит это, не просто меня послушает, а внедрит. Вы сэкономите десятки тысяч, десятки тысяч долларов и десятки лет э, восхождения к своим первым хорошим результатам в MLM.